Теперь рассмотрим одиннадцатую задачу из первой части модуля геометрия ОГЭ 2015 года. Две стороны параллелограмма относятся как один к двум, а периметр его равен 60. Найдите большую сторону параллелограмма. Ну, перерисую картинку да, на обычный параллелограмм. Известно, что стороны относятся как один к двум, то есть одна сторона х, а другая 2х, то есть в два раза больше. Периметр равен 60. Запишем периметр параллелограммы. Это сумма длин всех сторон параллелограммы. Так как противоположные стороны параллелограмма равны, соответственно, это будет 2 умножить на сумму двух сторон. То есть 6х. И известно, что этот периметр равен 60. То есть х равен 10. Меньшая сторона равна 10, а большая в 2 раза больше. То есть 20. Ответ. Большая сторона равна 20.